Насморк всегда первый симптом простудных заболеваний и кажется наш вечный спутник. Но умеем ли мы правильно его лечить? Оказывается, большинство методов, которыми люди привыкли бороться с ревитом, ошибочны. Узнайте самые распространенные ошибки при лечении насморка. Сосудосуживающие препараты. Использовать сосудосуживающие капли для многих так естественно и очевидно, при первых симптомах насморка пациент привык тут же бежать в аптеку и покупать то средство, которое уже однажды ему помогло. На самом деле нет большой разницы, что именно вы покупаете из сосудосуживающих препаратов. Во всех основное действующее вещество – ксилометазолин или другие аналоги, идентичные по составу. В результате длительного применения таких капель их эффективность снижается, препарат лишь снимает отечность и заложенность носа в течение небольшого периода времени. И чтобы свободно дышать, нам приходится использовать спрей чаще и больше. В чем опасность такой ситуации? В результате длительного применения иммунный ответ нашего организма на инфекции снижается, и сосуды просто перестают реагировать, а со временем они вообще могут атрофироваться к назальным спреям и потерять способность сужаться, что приведет к потере обоняния. Поэтому максимально допустимый период времени, в течение которого можно пользоваться сосудосуживающими каплями – 5 дней. Греть нос. Иногда сухое тепло при насморке помогает, это правда. Но в ряде ситуаций такие действия бывают бесполезными, а в некоторых и вовсе строго противопоказаны. Например, когда релит сопровождается ознобом, повышенной температуры тела, а также гнойными выделениями из носа – это первые сигналы к тому, что заболевание имеет инфекционную природу. Если начать греть пазухи, прикладывая к крыльям носа теплые предметы, то температура в этой области будет повышаться, что усилит воспалительный процесс и спровоцирует размножение патогенных организмов. Антибиотики. Антибиотики предполагают особый вид терапии, который нужно использовать по назначению врача и только в экстренных случаях. Это касается и антибактериальных препаратов местного воздействия, которые пациенты обычно начинают принимать самостоятельно при прогрессировании заболеваний, усилении симптомов или когда более легкие лекарственные средства не помогают. В случае с насморком важно знать, что антибиотики помогут, если ринит имеет бактериальную природу появления. В противном случае они будут не только бесполезны, но и нанесут существенный вред. Бездумный прием антибиотиков в виде капель вырабатывает у микроорганизмов устойчивое привыкание. И в будущем, при борьбе с серьезными инфекциями, когда это будет действительно необходимо, эти препараты окажутся просто бесполезными. Не лечить. Если насмок совсем не лечить, мы не только рискуем заработать себе осложнение, но и спровоцируем хронические заболевания которые постепенно дают более тяжелые симптомы, чем просто выделение из носа. Речь идет о силусите, гайморите и других инфекционных заболеваниях пазух носа, которые сопровождаются повышенной температурой тела, сильной болью и тяжестью в голове, гнойными выделениями. И поскольку все лор-органы довольно близко расположены друг к другу, то болезням часто подвергаются и другие системы. Инфекция и вирусы быстро перекидываются с одного органа на другой, и на этом фоне могут развиваться атипы, трахеиты, фарингиты, тазилиты и другое. Народные средства Пользоваться народными средствами при насморке можно в качестве сопутствующей и поддерживающей терапии, комплексы с медикаментами и, конечно, по рекомендации врача. Закапывать в нос сок лука, например или другие подобные домашние средства медицина не советует. Луковый сок агрессивен и способен уничтожить не только патогенные организмы, но и полезную микрофлору в носовой полости. Кроме того, луковыми каплями высокой концентрации можно сжечь слизистую оболочку носовой полости или получить ожог главных рецепторов обоняния. Промывать нос. Кроме очевидной пользы очистки носовых проходов и увлажнения слизистой носа, промывание солевыми растворами может принести вред и спровоцировать другие тяжелые заболевания. Все дело в том, что жидкость при промывании поступает в различные отделы лор-органов и есть большой риск занести инфекцию, например, в ушную полость и спровоцировать отит. Кроме того, солевые растворы вымывают из организма не только вредную, но и полезную микрофлору, которая создает иммунный барьер для вирусов и бактерий носовых и дыхательных путей. Вот почему слишком частое промывание может сыграть во вред вашему организму, обнажив его перед инфекциями. Носовые платки Старайтесь не пользоваться тканевыми носовыми платками. В моменты острого насморка это настоящий рассадник инфекции. Современный мир уже выдано множество средств личной гигиены, которые не только облегчают нам жизнь, но и помогают делать ее более здоровой. Одноразовые носовые платки не только удобны, но и строго показаны к применению во время насморка. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезно. Если у вас есть чем поделиться, пишите в комментариях. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.